Слышу постоянно, что Пукин виноват, а русские обычные человеки не виноваты, что их заставляют, они против воли делают все, боятся за свою жизнь. Но я разрушу этот миф про хороших русских в одном видео. Эпа, чего брать-то? кого брать? Да, это... Это тяжбери, да? Чажбери? Тяж, тяж да. Молодец ты, мужчина, вижу, серьезный. А у тебя по голосу да. также? Ну да, я не сопляк. Позавчера 50 лет праздновал, так что это, пацаны, извините, комить не позволю. Поздравляю. Не, ну да, по голосу слышно. Даже не следует. Не знаю, по голосу как будто 80, если честно. Это кто там тявкает, засранец? Не, ну, ну честно. Послушай, ну 5 лет, да, уважаемый возраст. Давай, пожалуйста, без всяких выражений. Ну я же спровоцировал, малеха спровоцировал. Пацаны, уважаю всех, люблю игру, уважаю вас. Все пойдет такое? да да от души в душу просто а <смех> Эп, можно я Бурасика возьму вместо Иса 6 да да да Ничего, Два b сыграл. Дед, прожимай кнопочку. Дед, отжимайся. Ура, мы собрались. Я думаю, И что еще И шо... И не дед. Пятьдесят пора уже. 50, 50 пора. Алло, мы начнем. Маначу... Алло, алло. Короче, сын пришел, был в Армении, был на Украине, пацан служит, сын у меня, но еще деда меня не сделал. И не сделает. Алло, короче, все тата идут в город, я на АЛТ посвечу отступ. И СТ идут по зеленце. И прохание: когда помер без крика нихуя, просто сидишь и молчишь, смотришь себе до конца. Раз. Как скажешь. Да, все тата в город. Прикольно, ты не уходишь. Город сюда, да. Сюда, да. Э, это, брат, а, ты на украинском а, говоришь? Не, это американский, ну, ты ну, что? Давай, Там, подожди. Там Одесса, да? Не, э, красавчик, красавчик, я уважаю. Город ТТ в город, ебать, кто поехал туда на базу. Едем, мы в город, едем. Говори просто по русски Нет, Не, пардон, але я бас Давить Давить место, еба набрал. Они не понимают, братишка, я только понял. Шо, город давить не давить? АТТ, город, Это... ёбаный а, рот, да, да, аллё. Какой город давить? а город нам. Да. два танка давить город, блядь, вы чё, смеетесь или давите что? Давите на захват, давите да, на захват, да, судой да, на захват. Да, давить город, хлопцы, текайте, да? Хе, хе хе вот ты хохлопеется у меня. хе Кэп, ты хохлопеется. Ну зачем ты оскорбляешь? Вот скажи, пожалуйста. Ну я своя не понимаю. Ну реально хохлопеет. Ну никто ж не говорит, что ты кацал, правильно? Ну-ну-ну, давай-давай-давай-давай-давай, блядь, юмор, я ж просил, ебало, будь так, ласка, я ж просил, ты, майор, юмор, блядь, закрыв, ебало, блядь. Сейчас ситуация суть по бою, мне не ебать я полетов, ты хочешь кое-что подъебать, не подъебать, чисто сейчас похуй. Что ты там понимаешь, І... не понимаешь, слышишь, закрой. Наоборот, блядь, чувак, пал... чувак, тебе, я... тобі... тебе попередньо все, при... все внятно пояснили, блядь. Приемно, неприемно, иди трусы кружевные, купи себе, да иди. Себе нахуй. Хахаха Вот ты же хохлопейцы ебанутые блять народ А ты кто? А ну ну ну давай давай А ты кто такой? Я кубаноид Ты долбоёб наху 50 летний долбоёб песню классную? Оркатило ляжет в грунт, то поможем мультиков насмотрелись дебилы? Иди телевизор посмотри Ля, чуваки, будь ласка, хвилинку, от розумієш? От... Е, дивись, блядь. Ніхто не зачіпав тему війни, блядь. Тихуєта тупорила перша цепечала, блядь. І ти потім хоче б тут тебе нормально вставились? Это цепечала, блядь. Ебать ты гониш, ебать ты клоун. По-русски ебать. Випей, блядь, дед нахуй старый. Съеби нахуй отсюда. Перше цепечало. Вот это, вот это я попал, ебать хорош. Нихуя вы клоуны, блядь. Да. Дед, дед, слышишь? Дед съебал, походу. Да я тебе ебало свою пору. А, бля, подожди, подожди, ебала кого ты там хватает. Да, привет. привет, привет, привет да. да я тебя даже слушаю. Да, я тебе Я тебе да, Вообще с что ты начинаешь бля. открыть. да да да ты меня сначала с моя блядь. И ты кому это сказать? Не обрезал ни единой секунды момента. Чтобы не нашлось умников в комментариях, перекручивать не нужно, что типа хохлы напали на бедного 50-летнего деда. Дед зашел в укреп, пастая, что ему стукнуло 50 лет. Сын был на Украине. Короче, сын пришел, был в Армении, был на Украине. Пацан служит, сын у меня. И он этим гордится. Хотя прямо это не говорит, ибо... Нельзя говорить. Вождь Пукин запретил. Вначале слышно, что деда назвали дедом, хоть ему только 50 лет. Матерщина на русском языке не смутила деда до того момента, пока дед не услышал украинскую речь. Совпадение? Не думаю. Дед начал говорить с намеками расизма на национальность. Давить город, хлопцы, текайте, да? Ха -ха -ха. Вот ты хахлопец у меня, Ха -ха -ха. Кэп, ты хахлопец, реально хахлопец. Что ты там? Не И... разумею, не разумею, слышишь? Закрой. Эпочало, блять. ебать ты гонишь, ебать ты клоун. По русски говорить. Еб... Что ему в ответ последовала такая же реакция? А, а, а ты Знаешь, песню классную, в грунт, то да поможем засунуть. Мультиком... Я не первый раз вижу такую ситуацию. Взрослый, 50-летний мужик. Вот это гордость России. Есть понимание. Если тебе стукнуло за 60, Россия. Старец, который видел пол жизни. Мудрец, которого нужно уважать. А на деле... Если ты хочешь увидеть продолжение, ставь лайк для поддержки канала. Я специально подучу произношение украинского языка и поиграю в укрепрайон World of Tanks. И мы увидим, что думают русские о украинцах. Потому что я уверен, что от 45 лет и выше это те 70% людей, которые поддерживают тиранию Пукина в агрессии до Украины. Все будет хорошо, добро переможе, сила правді. С вами был Розе, это только начаток, тієї правды, что прихована.